Дорогие ведущие, заказывайте у меня на маркете всякого рода развлечения. Имеется в виду настольные игры, интерактивные всякие штуки, которые можно использовать в программе как на время Welcome, во время Welcome, так и в качестве призов. Кстати, это очень хорошие такие подарки, и я думаю, что ваши организаторы, да и вы сами, особенно ваши заказчики будут очень-очень довольны получить какую-нибудь веселую коробочку. А, так что заходите на Chicken Soup Market ВКонтакте, жмите на карточку любого товара, я даже сам лично сформирую вам заказ, и мы вам доставим это к вашему мероприятию. Ну а сегодня сегодня будет крутое мероприятие, вы поняли уже, с интерактивами, с призами и с видеоконтентом. А, кстати, да, с видеоконтентом все будет весело, крутое. Так что всем веселых, классных праздников!